Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Американский танк 10 уровня Т110Е5 Карта Highway. игрок-стрелок GSK Кто-то смог засветить Т110, а против... Ну, возможно, 705 да, он, который, видно, на миникарте тоже сюда ехал Но где-то там подзастрял Даже не знаю, кому удобнее, что Т-110 сейчас сломал забор. Ему или противникам, которые поедут с той стороны. Вот они наконец-то. что тут долго-долго сюда противники ехали. Не получается пробить. В наглую здесь прет вот. Неприятно, конечно, таких игроков Встречать, да, которые едет по своим делам Ему пофиг, что где-то тут Стоят союзники Начал толкать Но все-таки нет, дал потом заднее Сам стреляет с вертухана Получает в Бортину Ну куда, куда вот здесь ехать Здесь может проскочить только, ну, быстрый Какой-нибудь тяжелый танк, если да, когда уже противники вот так заняли позицию, расположились, вот так выезжать, ну понятно и ежу, что ты будешь получать. Нет, все равно едет. Есть. Есть первый урон в этом бою, получает 705А. Что-то прям он много получает. Отстрелялись по нему там еще союзники. Нельзя отпускать такого противника. Да, неудачно 705-й, конечно, сыграл. Ну и 110-й здесь подставился. От арты прилетает чемодан на 300 с лишним. Скорпион пробивает больше, чем на полтысячи. Можно проскочить, пока Скорпион на перезарядке. Здесь было опасно, конечно. Рисковал 110-й. Фош не смог его пробить. А если бы ситуация сложилась по-другому, если бы Фош смог загуслить 110-го, ну благоварейка не на КД. Здесь смешно. Лев на фугасах. И конь, ой, Кайрнарван на фугасах. Чудеса в решите творят. Зачем с таким мелким калибром заряжать фугасы? Я если честно не понимаю. Тем более при перестрелке с тяжелыми танками урон проходит минимальный. Ну, сами видите, да, он КВ-4 тоже стреляет фугасами. Но здесь побольше, 135 урона. Ну и калибр, конечно, другой. Это, это уже немножко неприятно. Да, если смотрим, вон, Каирнарм, 13 единиц урона, лев, 46 единиц урона. Не пробивает здесь конь. И отправляется в ангар. Это уже второй уничтоженный противник. Счет 5-9. По прочности союзная команда немного проигрывает. Ну, по фрагам тем более. Да, уже 6-10. 6-11. Противник, если бы не был жадный до фрагов, мог бы спокойно захватить сейчас базу, и никто бы не помешал захват сбивать некому. А счет уже восемь-двенадцать, союзники почти закончились. Была возможность здесь уничтожить Скорпиона, но 110-й не стал стрелять через забор. Сейчас бы можно было зарядить обычный базовый снаряд, но просто не хотел, по-видимому, уходить на перезарядку 110-й. Вот сейчас заряжает обычный базовый. Что тут? Мы ну, какие-то скорпионы, картонные. Можно даже фугас было попробовать зарядить. А, все, я только сейчас заметил, что 110-й остался в одиночку против семерых противников. Не удается пробить здесь Чарфутур. Минус один Скорпион. Чарфутур тем временем пробивает почти на 400 единиц. Промития. Кругом шотные противники. А, фуловый Фош. Танкует 110-й. Раз, два, три снаряда. Все, Фош отстрелялся, поехал. Минус еще один противник. Кто-то один не особо жадный все-таки решает встать на захват. Ах, нет, надо за фошем, за фошем, пока фош на перезарядке. Повезло, конечно, 110-му здесь все три снаряда тонканул. Еще и загуслить получилось. Еще разочек, но ну все. Ремка на КД. Как-то бездарно, бездарно вхож здесь слился. Ну и остался у противника две арты и Чарфутур, который стоит на захвате. По-моему, времени нету, чтобы сбить захват. Тут остается надеяться, только либо противник съедет с захвата. Все, постоял. Арта отстрелялась, отсветился, можно ехать. Захвата 10 секунд. Я не знаю, каким чудом можно что-то сделать. Оставалось 3 секунды. Я не знаю, зачем он это сделал. Взял, съехал с захвата. Т110, наверное, вздохнул с облегчением. Скажет, что ты, ты оставил мне шанс. Может, противник так и подумал, смотрит там 110-й, так отважно воевал. 7 фрагов, наверное, много урона. Поеду-ка я сольюсь. Пусть человек порадуется. Такой вариант тоже возможен. Мир не без добрых людей. Вот так что-нибудь сломал, надо сразу ждать чемодан. Опытный артовод, я думаю, среагирует. Ну, если, конечно, заметить. И все-таки опять встает на захват. Но это, возможно, уже арта могла доехать за это время. Ну, деваться некуда, надо возвращаться на базу. Ну, теперь времени достаточно, чтобы доехать и сбить захват. Всего 11 снарядов остается Остается у 110-го. Такой выстрел на удачу, что ли? Мне кажется, надо было ехать по дороге, чтобы наверняка успеть. Сейчас здесь по буйракам, пока будешь пробираться, там еще столько строений. Можно и опоздать. Да, еще если попадет за свет, арта начнет стрелять там, собьет гуслю. Остается 35 секунд. 20 с копейками. Ну вот сейчас Чарфутур. Не смог, не смог заехать с борта. Летит чемодан. Где второй? А почему Чарфутур выстрелил только один раз? У него же вроде как барабан. Где остальные снаряды? Или у него оставалась одна единственная золотая пулька? Удивительно просто. Ну, теперь поход за артой. Кстати, времени не так и много. Четыре минуты. Арта сейчас, да, возьми вот так и разъедься в разные стороны. Один налево, другой направо. И все, в любом случае будет ничья пойди потом найди их тут по кустам все кусты проверить не успеешь ну нет, арта тут спокойненько на дороге стоит, поджидает своей участи кидает там куда-то на удачу есть все-таки да, отсветилась, но успевает здесь 110 -й. уничтожить уже 9 противника одна арта, это уже проще. Особенно, когда у тебя в запасе 188 единиц прочности всего остается. Что ж, в яме он сидит или не в яме? Второй артовод. Я не знаю, почему 110-й туда не, не заглянул. Возможно, он как-то по памяти, да, откуда там снаряд летел, помню. Я, если честно, внимания не обратил. Потому что он прям целенаправленно поехал сюда влево. Возможно, просто, да, решил встать на захват. Мало ли, вдруг арты там нету на месте, уже куда-нибудь уехала, спряталась. Поэтому лучше взять, попробовать захватить базу, пока еще позволяет. Не, ну арта понимает, да, что с прочностью 110-го мало, можно с одного выстрела уничтожить. Должна попытаться что-то сделать. Вот, прилетает чемодан на удачу. Где-то она там. Аккуратно, аккуратно. Не надо ничего ломать. 110 решает, дабы не рисковать. Да, понятно, с какой стороны будут лететь чемоданы. Прячется за зданием. Ну, еще как, да? Не выстрелить по какому-то предмету, чтобы дезориентировать ртовода. Как, как будто я там проехал. Остается 30 с небольшим секунд. Решает, решает артовод приехать. И тут отлично. Есть прострел. Десятый противник. Всем спасибо за внимание. Не забываем подписываться на канал. Кому понравилось, обязательно ставим понравилось. Всем удачи. До новых встреч. Пока-пока.